Упражнение первое. Как оно делается? Это симбиоз двух упражнений. Одно, одна часть из йоги, вторая из медитации покоя Гинз, Гинзбурга. Ну, если интересно, может погуглить, она в открытом доступе есть. Как делается? То есть нам нужна одна рука, большой палец, который будет соединять, соединяться последовательно с каждым из других пальцев. Само по себе соединение пальцев, если делать это концентрированно, уже успокаивает. Но мы возьмем еще вторую часть и добавляем такую штуку, как э, некое подобие мантры назовем. Звучит следующим образом. Я покой. Я окружен покоем. Покой меня укрывает. Покой меня поддерживает. Покой я в безопасности. Покой во мне. Этот покой мой. Все хорошо. То есть если ты обратил внимание, то с каждой фразой я последовательно переключаю пальцы. И здесь очень важный нюанс, это то, что нужно не просто проговаривать фразы и, переж... и нажимать последовательно на разные пальцы. Причем, кстати, последовательность может быть любая. То есть я обычно делаю с мизинца до указательного и потом еще раз с мизинца до указательного. Там 8 фраз. Ты можешь делать в любой последовательности, как тебе удобно. Но основная суть в том, чтобы делать это максимально концентрированно. И максимально погружаясь в ту фразу, которую ты произносишь. То есть, когда ты произносишь я покой, позволь себе просто почувствовать это состояние, что ты и есть покой. Не надо ничего тут придумывать, визуализировать, фантазировать. Просто позволь себе тотально сейчас стать этим покоем, принять это. То же самое с фразой. Я окружен покоем. И представь, каково это, когда ты окружен покоем. Каково это, когда вокруг один сплошной покой. То есть все так же просто тайное погружение, просто позволить этому быть. Покой меня укрывает. То есть, представь, как это, если бы покой тебя укрывал. Покой меня поддерживает. Как, как, как это ты себя будешь чувствовать, когда покой будет поддерживать тебя? Пок, покой, я в безопасности. И позволь себе почувствовать эту безопасность. И как с каждым разом она нарастает все больше и больше. Покой во мне. Позволь ему просто страница в тебе. И если вдруг... Твоя тревожность начнет спадать и появится некое чувство спокойствия и умиротворения это всего лишь один из побочных эффектов этого упражнения и то же самое с фразой Этот покой мой. То есть позволь себе почувствовать, как если бы ты умел или умела держать этот контроль, этот покой полностью под своим контролем, полностью управлять им. И в любой момент можешь переключать его. Ну и фраза «все хорошо», здесь «все понятно». «Все хорошо». И почувствуй, как вдруг вокруг становится все хорошо. И это упражнение полезно делать где-то, ну, минуточек 5. 5, если сильная тревожность, то лучше 10. То есть максимально концентрировано, очень медленно, проговаривая каждую фразу и позволяя себе погружаться в это состояние, которое ты проговариваешь. Лучше всего это работать вслух, то есть я покой, я окружен покоем, ну и так далее. Но можно говорить про себя, то есть когда едете в общественном транспорте, сидите дома, сидите на работе, не так важно. Это одно из упражнений, и оно очень важное и очень полезное. То есть, когда мы можем успокоить свои мысли и научиться переключать внимание туда, куда нам нужно, тогда нам проще доставать из глубины себя все то, что мешает нам в каком-то вопросе. Все те ассоциации, которые мы как раз и будем прорабатывать на медвебе. То есть, чтобы достать правильные слова изнутри себя, нам нужно, чтобы у нас была внутренняя тишина и умение фокусироваться на той цели, которую мы себе ставим.